Мы точно растем, у нас растет культура самого конкурса, у нас растет профессионализм участников. Мы, в общем, проводим его все на более и более на хорошем профессиональном уровне. Рынок инклюзивной моды можно развивать. Он новый, его нет в принципе. И в этом могут как раз принимать участие молодые специалисты. А в этом году у нас 34 участника, 28 коллекций. Когда модели с особенностями а, участвуют совершенно обычными моделями на одном подиуме, в одном проекте, это всегда очень вдохновляет. Главная цель инклюзии — не создавать дополнительных островков, а помогать людям объединяться и чувствовать себя едиными и равными.